Друзья, всем привет. Сегодняшний выпуск из рубрики «Будни риэлтора». Я с покупателем. Мы смотрим несколько квартир на Бытхе. Вот так выглядит дом со стороны подъезда. Двор закрытый. Дом в тупиковом месте. Вот так он выглядит с другой стороны. Рядом с домом детская площадка. Соответственно, абсолютно все магазины. Это место называется «Аэлита». То есть тут... Бывший кинотеатр и действующий дом культуры, то есть центровой пятачок, называется АЭЛИТА, и вон на море. Здесь у нас отдыхают пенсионеры, автобусная остановка прямо рядом с домом. Заходим в квартиру, здесь место под шкаф, санузел совмещенный, абсолютно новый, качественный ремонт, Это зал. Кстати, неплохо видно море и кухня. Все качественно сделано. Место под холодильник. Здесь такой пятачок для парковки. Вот так выглядит дом. С другой стороны. К Олимпиаде его делали, фасад. Крышу, и он находится в тупиковом месте, не на дороге. Оба дома находятся в окружении всей инфраструктуры. Итак, заходим в квартиру, она по документам 63 метра плюс лоджия. Друзья, 8 лет работаю и первый раз вижу такую планировку. Значит, санузел раздельный, самое интересное впереди, я бы сказал, самое смешное. Но это не проблема на самом деле, это все переделывается. То есть вход кухня, да, из кухни вход в санузел. На самом деле здесь закладывается и объединяется, делается совмещенный санузел, и будет нормально. Вот, вид в тихую сторону. Ну, то есть, если кухню объединить вот с этой гостиной, то будет, ну, офигенно будет реально. Вот с таким же видом, то есть 63 плюс 4, да, 67 метров. Еще одна спальня с таким же видом, это место под кладовку, да, хотя похоже, как будто санузлы, да, и еще одна спальня с видом в обратную сторону, вот сюда, вот такая интересная квартира. И здесь тоже такой тихий, тупиковый дворик, очень классная планировка, вы только посмотрите, какой потрясающий вид вид со второго балкона Кс -кс -кс. в обзор не вошла квартира 56 метров вот в том доме он выглядит вот так же он ближе к санаторию металлург она полноценная двушка с ремонтом есть балкон до моря 10 пешком новая цена 10 миллионов кому интересно видео скину в личку также в обзор не вошла торцевая двушка на среднем этаже, 4 окна, прям в таком хорошем жилом состоянии. Это возле рынка, возле апартаментного комплекса «Лиссабон», 46 метров, цена 9 миллионов. Также в обзор не вошла компактная двушка в моем доме с новым качественным ремонтом, угловая, 4 окна, теплые полы, газ. Закрытая территория, есть своя парковка. Новая цена 9,5 миллионов. Полный обзор скину по запросу. Вообще, квартиры на бытхе мы смотрели преимущественно ниже середины, что было поближе к морю. И, на мой взгляд, каждая квартира, ну, по-своему, интересна. Конечно же, со своими плюсами и минусами. Та квартира, которая возле Аэлиты, с новым ремонтом синей кухни, стоит 13 800 Которая пониже, с чистовой отделкой 3,68 метров, стоит 13,500. А та, которая с прямым видом на море, ее площадь 77 метров. Кстати, вот такая клевая планировка. Я сюда ее не стал втыкать, потому что она такая немного захламлена. Но по запросу на все квартиры скинул вам материал в личку. Ее цена 13 500. В общем, с удовольствием подберу вам квартиру в Сочи. Вы только звоните, пишите, не стесняйтесь. По телефону, который появится на ваших экранах, с вас какой-нибудь комментарий, обязательно лайк подписку, если до сих пор этого не сделали, только там нужно поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Ну и, конечно, жду вас во всех соцсетях. На у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Стрит. До новых видео. Пока.